Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. И это очередная распаковка пряжи. Итак, открыла я коробочку. Здесь вот так много всего. И сейчас я это все выложу на стол, чтобы не шелестеть. И буду вам рассказывать. Ну что вы думаете, я выложила это все на стол и начала прям сразу снимать? Ага, не тут-то было. Я сначала все это потрогала, покрутила, понаслаждалась. Пряжа обалденная. Итак, короче, распаковка у нас сегодня опять носочная. Как мы знаем, носков много не бывает, поэтому разная пряжа для носочков у меня сегодня для вас. Даже не зная, с чего начать, глаза просто разбегаются. Итак, посылка мне пришла из магазина Ванила Я переписывалась с хозяйкой этого магазина, ее зовут Оксана. И пока я делала заказ, я познакомилась с ней и очень многое узнала. То есть пряжа носочная бывает в этом магазине не только уже готовой марки, да, например, вот как пряжа регия. А Оксана еще пряжу красит. То есть, вот давайте я прям начну именно с этой пряжи. И вот эти моточки, которые красились вручную, специально для моего заказа. Посмотрите, здесь состав 75%, шерсть 25%, па, но тут все как всегда в насточной пряже. Вес 100 грамм. Это оба моточка, то есть каждый по 50 и длина 420 метров. То есть они размотаны специально для того, чтобы видно было, какие оттенки, так скажем, в разные стороны. Вот. Но если, например, мы хотим связать носочки, чтобы они были одинаковые, одна ниточка берется, например, снаружи моточка, для второго носочка берется ниточка вот отсюда. Но мне кажется... Будет обалденно смотреться, если носочки будут окрашены в разные стороны. Пусть верх носка у одного будет розовый, у второго серый. Но я еще подумаю, может быть так и свяжу. То есть это пряжа регия, специальная в пасмах для ручного окрашивания. Она сама по себе сначала белая и потом вот в любой цвет. Вот таким вот творческим путем превращается вот в такую красоту. Классная пряжа на ощупь, приятная. Думаю, что носочки будут чудесные. Но я думаю, что все, что я буду вязать, я также буду вам показывать. Поэтому следите за выходом новых видео и, так скажем, будьте в курсе. И вот здесь, девочки, внимание! У меня для вас очень интересная новость. Всем, кто купит пряжу ручного окрашивания в магазине vanillamus.ru, будет в подарок открыт доступ к марафону по вязанию носки от Адая, в котором огромное количество видеоуроков, записи прямых эфиров, проектная тетрадь и еще много чего полезного. Все подробности уточняйте у Оксаны в аккаунте Instagram VanillaMousse.ru. Имейте в виду, акция имеет свои сроки, но я думаю, такие акции будут периодически повторяться. Поэтому даже если вы смотрите это видео не в тот день, когда оно вышло, а чуть позже, все равно, если вам интересно, пишите Оксане. Прям так и пишите. Я посмотрела видео факультета рукоделия на ютубе про вашу пряжу. Я хочу узнать подробности о доступе и вам Оксана все расскажет. Так что не упускайте возможности научиться вязать носки абсолютно любыми способами бесплатно. Все необходимые ссылки вы найдете под этим видео. Итак, идем дальше. Здесь у меня мешочек с комплиментом. Вот здесь вот. Сейчас я найду, они, их не видно. Вот они маленькие, маркеры, посмотрите, какие. И две шоколадки. Оксана, спасибо большое. Давайте сразу остановлюсь вот на этих мимишных лапках. Смотрите, это стоперы для носочков от компании Регия. То есть раз компания выпускает носочную пряжу, то и вот такие вот стоперы, которые приклеиваются на подошву готового носочка, у них есть в продаже. Ну, вот, согласитесь, какая милота. Да? Эти лапки приглаживаются горячим утюгом к носочку. Инструкция. А инструкции на русском языке нет. Ну ничего страшного. Переведем. Думаю, никакой сложности тут не составит. Вот такие вот лапки разного цвета я себе взяла. Так, дальше еще сразу же по мелочевке пробегусь, чтобы уже не забыть потом ее по ходу. Это носочная добавка, точно так же от компании Регия. Здесь всего 5 грамм, то есть на мысочки, на пяточки, для того, чтобы усилить носочек, чтобы он быстро не протерся. Вот такие вот есть 5-граммовые добавки для носочков. Дальше, это единственное отступление от носочной темы. Это у меня, так скажем, Пряжа с пайетками, хлопок с пайетками для следующего буквально проекта. Так что не забывайте заглядывать на факультет рукоделия. Впереди много интересного. Не буду больше ничего говорить, чтобы у вас создалась какая-то интрига и вам было интересно заглядывать ко мне на канал. Следующий, вот эти два чудесных моточка. Посмотрите, какая красота. Желтую нитку, видите, это желтая нитка делит моточки пополам, и из них получаются два одинаковых носочка. Уже с готовым узором, уже с готовой комбинацией каких-то оттенков. Посмотрите, какая прелесть. Ой, что только не придумают производители пряжи для того, чтобы... Искушать нас все снова и снова. Чтобы нам хотелось вязать, чтобы нам хотелось покупать все новые и новые моточки. Чтобы эти желания у нас не исчезали. Вот такие идеи нам производители предлагают. Когда я свяжу эти носочки, я обязательно, ну хотя бы фотографию покажу в инстаграме. Я не думаю, что здесь еще нужен какой-то мастер-класс, потому что, скорее всего, они будут хорошо смотреться именно в лицевой глади. В общем, я еще подумаю, поизучаю, что вяжут из этой нитки и решу, что конкретно буду вязать. Еще одна пряжа, и тут вот, смотрите, недаром нарисована корона на упаковке. Это пряжа премиум класса, также от производителя Регия. Пряжа для носочков, вот такие вот носочки должны получиться. Оттеночки красивые, нежные. И сама пряжа обалденная. В этой упаковочке у нас 100 грамм, 400 метров ниточка 55 процентов шерсть 25 процентов полиамид и 20 процентов шелк она конечно намного мягче чем э, другие какие-то виды пряжи где просто па и шерсть она намного мягче поэтому естественно здесь э, премиум класс идет раз здесь добавлено Добавлены волокна шелка. Вот такая вот прелесть. И еще одна ниточка, которую я заказала. Из нее также можно вязать носочки. Носочки, перчаточки. Она мягкая, приятная, обалденная. Infinity Magic. Здесь у нас 80% Merino Wool Super и 20% нейлон. 50 грамм, 210 метров. Ну, говорят, что на носочке хватает вот этого э, моточка. И в принципе, смотрите, вот эти вот два моточка можно скомпоновать, связать, например, мысочки и э, пяточки вот такого оттенка, а сам носочек пускай будет вот такой пестренький. Как я уже вам ранее и сказала, я еще подумаю, что я свяжу. И еще раз хочу вернуться к этой пряже, я просто забыла вам сказать, кто у меня был на марафоне по носочкам, тот скорее всего помнит, я там большинство уроков записывала, носочки вязала из пряжи Аркабалена и там был серый с белыми вставками оттенок, вот прям напоминает мне эту пряжу. Красивая, классная, мягкая, приятная. Вот несмотря на то, что у нас здесь в регии, кстати, я вам не сказала, здесь параметры пряжи. Да? 100 грамм вес моточка, 420 метров длина ниточки и здесь у нас 75% процентов шерсть, 25% процентов полиамид. То есть, ну как в основном вся носочная пряжа. И еще о чем я хочу вам сказать. Вся пряжа, хоть она и куплена мной для носочных проектов, и в принципе даже на этикетках нарисованы здесь везде носочки, однозначно из этой пряжи можно вязать и перчатки, и шарфы, и шапки, и, конечно же, даже свитерочки. Смотрите, даже здесь на упаковке написано, вот, если мы вяжем носочки, нам потребуется 100 грамм на пару Носочков. А если мы захотим связать с ветерок, нам нужно 500 грамм вот этой вот пряжи. И в итоге у нас выйдет какой-то очень оригинальной окраски с ветерок. Так что придумывайте, фантазируйте, вяжите. Напоминаю, магазин называется VanillaMousse.ru. Я обязательно оставлю адрес под этим видео. Кого заинтересовала данная пряжа, можете сходить в этот магазин и обязательно себе что-то купите. Да, кстати, если вы делаете заказ на 5000 рублей и больше в этом магазине, то доставка для вас будет бесплатная. Ну и на сегодня это все, о чем я вам хотела сказать. Я поделилась своими эмоциями, насколько это у меня получилось. Остальные какие-то нюансы я буду рассказывать в своих проектах из этой пряжи. Так что увидимся в новых видео. Всем пока-пока. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия.